Приветствую всех на моем канале! Сегодня я готовлю бискотти и хочу поделиться с вами этим рецептом. Для приготовления понадобится 120 граммов сливочного масла комнатной температуры, щепотка соли, 150 граммов сахара, 2 яйца, 300 граммов муки высшего сорта, 200 граммов орехов. К маслу добавляю соль, сахар, перетираю венчиком. Можно, конечно, сделать это и миксером. Ввожу яйца, вмешиваю их в масляную смесь и добавляю муку. Муку надо обязательно просеивать. На данном этапе можно уже перемешивать руками. Вы наверняка заметили, что продуктов у меня на столе гораздо больше, чем я озвучила. Тесто я поделила на две части. В одну часть я добавила миндаль, неочищенный. Теперь из этого теста нужно сформировать две такие колбаски, довольно тонкие и длинные. Выложить их на пергамент. И выпекать мы будем 20 минут эти колбаски при температуре 180 градусов. Затем нужно будет слегка остудить, нарезать их наискосок и выпекать второй раз при температуре 160 градусов тоже 20 минут. Во вторую часть теста я добавляю грецкие орехи и делаю все то же самое. Формую в виде колбасок Выпекаю один раз, нарезаю, выпекаю второй раз и можно их уже подавать на стол. Это очень вкусно, я советую вам приготовить. Спасибо, что были со мной. До новых встреч!